Что? Сломал золотую берету? Да ну нахер. Так, надо проверить. Стоп, а почему теперь м вместо нее? Она что, исчезла? 0%? Фух, ну хоть починить можно, боже мой, я уже испугался. А я-то думал, что она у меня перестала ваншотить в зомби в обычных. Так, а крестик нужен, чтобы со склада удалить, да? Нет, она мне еще пригодится. Всем привет друзья, сегодня вас ждет новая серия упоротых экспериментов Warface, это уже шестая часть как-никак, на этот раз как вы уже поняли я сломал золотую Берету. ну а перед тем как она доломалась до конца, я все же успел записать кое-какие тесты, сегодня все это обязательно покажу, лайк ставьте прямо сейчас, погнали! Ты когда-нибудь ездил на десятиколесном неубиваемом танке? Нет? Тогда можешь сделать это в игре Crossout, создавая различную технику, как в лего, вплоть до тележки супермаркета или своего личного трансформера. Воплоти свои фантазии в реальность без каких-либо ограничений, да хоть на танка с самолёте, рассекай по карте и расстреливай всех с лазерной пушки. Игрушка очень динамичная и затягивает с первых минут, ссылка будет в описании. Весит она всего 2 гига и пойдет на любом компе. Качай бесплатно, играя со мной в Crossout. Знаете, я немножко удивился, потому что полный ремонт, даже золотой береты с нуля процентов всего. 5400 варбаксов даже при попытке сломать альпину а я вам напомню это категория раритет на ее полный ремонт ушло 6000 варбаксов но ну, сами прикиньте а здесь всего лишь 5 400, и это золотой донат да кстати в том видосе я проверял что будет выгоднее чинить альпину или покупать несколько штук новых в итоге определив полную сумму ремонта сломав всего лишь 10 процентов это у нас было 600 варбаксов а соответственно полный ремонт 6000 Выяснилось, что все-таки будет выгоднее чинить. И да, я решил пойти дальше и сломать золотую берету уже до самого конца, ну точнее до 1%, чтобы протестировать, ну и просто посмотреть, что с ней станет. Во-первых, выяснили то, что ее урон упадет до 40, то есть вы прикиньте, с 80 он упадет в два раза. Дальности темп стрельбы вообще не изменятся, точность прицели падает до 30, а вот точность от бедра значительно уменьшается, аж до 7. Ну а теперь перейдем к самому интересному, к тестам. Вот так она стреляла еще когда была целая. С шести патрон распиливала любого. А вот так она стреляет сейчас. Чуть ли не весь магазин уходит на одного врага, вы только гляньте сколько патронов остается. Так, а теперь смотрим удар штыком, со скольки раз убьет, как думаете? трех раз. Стандартного пацана. Знаете, ходили слухи, что на убитом оружии и под ствол может сломаться. Давайте проверим. Нет, походу под ствол это отдельная граната и она никак не сломается. Стреляем по телу и считаем выстрелы. Сначала питон. Десять выстрелов. Здесь у нас тоже 10. 7 выстрелов также 7 выстрелов и теперь стандарт 6 ладно теперь стреляем в питон, но уже через руку заметьте здесь элитные перчатки которые дают дополнительную защиту 13 выстрелов а теперь в голову с трех патрон да ну нахер остальных похоже будет пробивать с двух и стандартный Тоже с двух выстрелов Ну и наконец попробуем тоже, но с расстояния Да, друзья, получили мы вот такие вот результаты тестов Самое главное теперь знаем то, что если сломаете пушку до нуля Ее можно восстановить Просто починить